Впал я как-то крепким сном, мне в осень не все вокруг, белым бело, в у кружилось, будь то не было весаны, законом метели. Продолжение зимы В все апреля поверить бы не от чего проснулся За окном летел снегок, Холод к нам вернулся Кален да яблонька в снегу На ветвях сосульки На березах Почему ли броньки ли вчера Весна, солнышко светило, а сегодня вновь зима, снега навалила эхма, тру -ля, ля частушки новые друзья, эхма, тру -ля, ля частушки новые друзья, эхма, тру ля частушки новые друзья, эхма ру -ля -ля. частушки, новые друзья! Снег летел, и дождь теклил На свежие растения. Ветер с Югай ночью был, Верб на воскресенье, Воскресенье вербное Нас встречает снегом. Это все, наверное, пророк В сделал, Но не добраться бы скорее, до своей работы И Я дежурю о а воскресенье В снежную погоду За такси с Меня содрали Чуть ли не две сонни. Все таксисты Праздник стали С выручки довольны Пусть подарят Сани Скудными деньгами Господи, меня прости Вынудили сами Сколько будет Нас весна Докучать да всех снегом А может быть и прям зима Вернулась сволочь с гневом Но деревья я на лопнувшие почки Все в сосульках И снегу нет еще листочков Мы не станем унывать От такой погоды Нужно просто привыкать С гневами природы На страстной этой неделе Будьте все смирены Чтобы постное все ели Ели непременно Скоро снова воскресенье И наступит Пасха Будет Божие угощение, будет перепляска Эхма-Друляля, частушки новые друзья, Эхма-Друляля, да, частушки новые друзья, Эхма-Друляля, частушки новые друзья, эхма частушки новые друзья. you